Здесь отображена вкратце да, моя история повышения среднего чека. И она, если посмотреть, то на нее без боли не взглянуть, потому что нижняя планка – это 7 тысяч рублей. Да. И тут а, момент такой, что а, 7 тысяч рублей – это очень мало. Да. И а, это было около 6 лет назад, может, а, даже чуть больше, когда я начинал вообще свою деятельность как специалист. Вот… А, Потом стало 15 тысяч рублей. По-моему, это было в течение года поднятие. Это было поднятие прямо через страдания, потому что мне было очень сложно предпринять над собой усилия для того, чтобы продавать дороже. Потому что вокруг меня находились люди, клиенты, которые, в принципе, транслировали такую стоимость, да, и я не знал, что можно дороже. Дальше я начал понимать 25 35-45, и вот вы видите, здесь я написал что, э, мои ощущения от этого поднятия, и где-то на 25, вот я начал ощущать, что немного лучше стало. А, в чем это выражалось? Работы по-прежнему было много, но а, получ, получается, что деньги, которые приходили, а, они начинали а, ну, как бы подкреплять мое состояние. И тут был, наверное, переломный момент в том, что я понял, что можно повышать средний чек, что можно э, работать с теми клиентами, с которыми, которые мне по среднему чеку подходят. Вот. А на 45 вот, уже я чувствовал себя, в принципе, неплохо. То есть э, э, Еще работая один, когда я вышел на 45, то есть, ну, на, на 35 э, я начал уже набирать команду, были попытки на 25, но… Один из моментов, связанный с небольшим средним чеком, а небольшой средний чек, это я принимаю до 35 тысяч рублей сейчас, да? у вас может быть, конечно, другая история, но по ощущениям я не просто не мог позволить себе там, членов команды нормальной квалификации, дело даже не в этом, дело было в, во внутренней уверенности позволить себе иметь наемных сотрудников хорошего уровня. Сейчас понятно, что я уже давно понимаю, что можно любого уровня человека нанять, и не за на самом деле. Но а, у многих из специалистов, и я не был исключением, есть такая преграда, которая а, пропорциональна количеству денег, которые вы получаете за проект. И чем больше это количество денег, тем больше вы себе позволяете в, принципе, в этом мире. И по сути э, средний чек является ничем иным, как отображением, вашей уверенности на рынке как вы себя чувствуете и так далее вот здесь давайте я немного поговорю о том что какие преимущества в принципе дает средний чек ну если сравнить да, дальше мы очень глубоко пойдем в аналитику которую вам я посчитал необходимым то есть это изложить а аналитику с точки зрения того что Происходит, когда вы работаете с небольшим средним чеком, и что вам мешает, да, и что необходимо для того, чтобы вы перешли на следующий уровень.